Возможно, вы когда-нибудь задумывались над вопросом «Что такое зубной камень?». Каким бы ни был ваш ответ, рекомендуем вам посмотреть вот этот информационный короткий ролик. Обещаем, вы узнаете много интересной информации. Зубной камень – это частично или полностью минерализированный микробный мягкий зубной налет темного цвета, который оседает на поверхности зубов. Состоит он из остатков пищи, бактерий, отмерших клеток, железа, соли, фосфора и кальция. Чаще всего возникает из-за неправильной или недостаточной гигиены полости рта. В целом можно выделить такие факторы, которые вызывают появление зубного камня чрезмерное употребление в пищу газировки и сладости, частый прием алкоголя, курение, несбалансированное питание, прием антибиотиков, употребление пищи с подсластителями и красителями, несбалансированное питание, частое употребление мягкой пищи, прием некоторых лекарственных препаратов, использование некачественных зубных щеток и паст. К первым симптомам, которые появляются после образования зубного камня, относят неприятный запах изо рта, кровоточивость и зуд десен. Со временем зубной камень прорастает в десневой карман, отслаивает десну, тем самым способствует значительному углублению десневого кармана и парадонтита. Если зубной камень не лечить, вскоре зубы начнут шататься. А вот еще через промежуток времени, если не принять никаких мер, не обратиться к специалисту за квалифицированной помощью, зубы начнут выпадать. Поэтому с целью профилактики зубного камня надо не только правильно чистить зубы хорошей зубной щеткой, пастой и пользоваться зубной нитью, но и систематически посещать стоматолога. Если вы столкнулись с проблемой зубного камня, не пытайтесь решить ее самостоятельно. Обращайтесь к специалистам. Только с таким рациональным подходом ваши зубы всегда будут в полном порядке, и вы забудете о зубном камне. Подписавшись на канал, ты в десяточку попал.